Приветствую на канале Кустарное производство, меня зовут Сергей, и в начале этого видео я хотел бы выразить огромную благодарность компании Интерсити, в частности инженеру-конструктору Байкову Сергею. В том году были сложены стены, и нужно было двигаться дальше. Самое простое и дешевое решение было сделать перекрытие из бруса 150 на 200, и можно было так сделать, если это было перекрытие этажа. По факту я делаю плоскую крышу, и нагрузка от снега будет значительно больше, чем от межэтажного перекрытия. О существовании двутавровых деревянных балок подсказал интернет. На его просторах был найден красочный сайт InterCity, на котором предлагался бесплатный расчет балок. Подготовил чертеж стен и отправил на расчет. Смета на перекрытие составляла около 100 тысяч рублей. Это на 30 тысяч больше, чем перекрытие из бруса. К маю этого года чертеж крыши немного видоизменился и был исправлен окончательно. Оплатил счет и через 10 дней была сделана отгрузка. Приехали 33 двутавровые балки GreenLume 360W и 6 двутавровых балок GreenLume 360L, а также 358 усиленных крепежных уголков и 32 листа 22-мм УСБ. Общий вес поставки 2,9 тонны. За полтора часа все было выгружено, и оставалось ждать хорошей погоды, чтобы приступить. Самое сложное было начать. Постоянно в голове крутилась мысль, а хватит ли балок, а хватит ли ОСБ, а хватит ли саморезов. Скачал чертеж вариантов соединения балок с сайта и распечатал план раскладки балок. На каждый крепежный уголок идет 8 саморезов, 4 на 30 мм. Всего около 3000 саморезов. Плюс 1000 черных саморезов для крепления листов USB. Решил начать с самого простого. В чертеже значится 16 балок длиной 5 метров. Отпилил лишнее и закинул их на крышу. Отпиленные метровые куски пошли на поперечины. Первым делом была сделана площадка для складирования и перемещения материала. Балка сама по себе не тяжелая, ее можно спокойно поднять одному. Хуже дело обстоит с USB. Один лист 22-мм USB весит 45 кг. Самостоятельно поднять такой лист на высоту более 3 метров физически сложно. Одному стараться не советую. Согласно чертежу, все балки укладываются на предварительно закрепленную доску. В моем случае 40 на 150. Доска прибивается к армопоясу и между ними прокладывается рубероид. Так вышло, что один угол армопояса выше на 2 см, чем все остальное. Пришлось сделать пропилы в доске, тем самым прийти к нужному уровню. По окончанию первого дня была сделана раскладка первой половины крыши. Второй день был не менее продуктивный. Шестиметровые перекрытия укладывались одно за другой. Самое муторное – это напиливание поперечин и прикручивание уголков. Занимает очень много времени. И тут я подошел к самому интересному месту. В середине второй части крыши планируется возможный проем для лестницы при возможной постройке второго этажа. Для усиления проема была выбрана двутавровая балка серии GreenLume 360L. Это усиленная балка. Верхние и нижние полки LVL-брус, то есть клееный шпон. Стойка USB 3 толщиной 10 мм. Ну, как и в общем-то во всех балках. Две балки между собой заполняются USB полосками или фанерой и сшиваются двумя шпильками каждые 2 метра. Я поступил следующим образом. Каждой балке на саморезы закрепил полоски USB и установил по месту. Вставил поперечины и уже на следующий день прошелся шпильками и болтами. Всего было три таких балки. Вишенкой же стала короткой поперечина, и я ее решил собрать целиком и установить. Не было предела, моему удивлению, когда ее с большим трудом смог сдвинуть с места. Второй день закончился тем, что я закончил раскладку балок. Осталось только напилить и закрепить поперечины, которые исключают возможное кручение балки. На все про все у меня осталось три балки. Страх того, что баллов не хватит, ушел полностью, и начали терзать сомнения на тему того, как закрепить ОСБ-листы и хватит ли их. Половину третьего дня я пилил и прикручивал поперечно. Было много действий, медленно, но верно двигался вперед. Четвертый день не обошелся без сюрпризов. Вот ведь невероятно. Приезжаешь в воскресенье с утра, чтобы доделать крышу. Погода тебе благоволит, не такая жаркая, дождя нет, но ну, изредка подкапывает, но это мелочи. Но тут кончается электричество, потому что дорожники, которые делают дорогу, решили закопать в воскресенье какую-то яму. В итоге полдня, видимо, уйдет в никуда. Однако вторая часть дня прошла более успешно и с божьей помощью поднял все листы УСБ. Пятый день прошел просто на ура. После долгого затупливания и прикладывания УСБ застелил большую часть крыши. Балки располагаются не в кратном размере. Между балками не 60 сантиметров, в среднем от 40 до 50 сантиметров. Поэтому каждый лист УСБ пришлось подрезать на 10 процентов. Делается это очень просто. Лист прикручивается по месту и свисающую часть легко отпилить циркуляркой, выставив на ней соответствующую толщину пропила. Погода с каждым днем становилась все хуже и прогноз вещал большие дожди. На всякий случай я накрыл все это дело пленкой. Швы между ОСБ-плитами я прошелся монтажной пеной, чтобы сократить вероятность попадания воды на сами балки. Пленка была не идеально целая, и под ней собралось немного воды. В этот момент я усомнился в правильности накрывания, потому как вода могла бы более свободно испаряться после дождя. Вечером я докрутил все недостающие листы и приступил к изготовлению парапета. Фактически за 6 дней я сделал перекрытие площадью 80 квадратных метров. К помощи я прибегал всего два раза, для того, чтобы поднять USB-плиты наверх. Сами по себе балки очень легкие, и с ними можно легко и просто работать. Можно поднять, их можно таскать, нелегко затаскиваются, они легко отпиливаются. Что не скажешь о брусе 100 на 200 из которого я сейчас делаю парапет. Сейчас работа приостановлена, потому что... Практически каждый день идут дожди, а когда они не идут, я делаю парапет. Да, это долго, но времени на самом деле не так уж и много. Я приезжаю сюда вечерами, по 2 часа что-то поделаю, что-то не поделаю, потому что опять начинает лить дождь. Добавок ко всему был ураган и часть пленки, которая укрывала треть крыши, просто оторвало и унесло. Могу сказать, что пленка была не найдена, она найдена, но она вся и поэтому я решил часть крыши ничем более не накрывать. Это удобно, потому что на этом промежутке можно спокойно работать, что-то либо таскать, носить, складировать. И в принципе у СБХ она намокает, высыхает, намокает, высыхает. Пока видимых таких прям супер изменений, что я там покоробило, повело, я не заметил. Самая главная задача УСБ сейчас – это защитить балки от воды. В следующем видео через 300 тысяч рублей я расскажу и покажу, как сделать плоскую кровлю с использованием ПВХ-мембраны и клиновидного утеплителя. Спасибо за внимание. С вами был Сергей. До новых встреч!